Ага, это ты, Саня? Вот бежит дед. У нас только двое деда было, так что да. А, ну, значит нормально. Блин, прикольная карта, слушай. О, это, походу, живой. Кто, маньяк? Живой, да. Возможно, нам повезло в этот раз. Так, я слышу генератор. Или мне кажется... Здесь? Фонарь. Б... Фонарь. Подожди, я ослепить слышал? этого... И... Им ослепить этого чувака можно. Нос чешется. Подожди, Рей, что? Они что, все? Они что все фукашены? <laughs> я не знаю, слушай. Надо будет попробовать, чтобы кто-то из нас стал маньяком. Да я играл как-то за маньяка. Не очень, если честно. Сложновато заложилшего легче. Ну, писание, просто электрик. Я тоже слушаю не лучше. Сегодня мы его не дочиним. Человек, да ты гонишь, чел? Почему я ж попал? Ну, почти. Если мы уже два починили, а мы только один, с одним болимся Есть, просто отлично Погнали И, Как я понял, где фонари искрятся, там должен быть генератор О, маньяк зависит в все. Это он? Да, видишь, сердце звучит, типа он приближается Так вот он стоит, чувак Он Есть. от рука. Так вот, я возле него стою. Офигеть, что это такое? Вот он стоит, жука. Ну, как бы, бояться нам нечего. Все, маньяк слит. Ну, так, типа, неинтересно. Ну, ну, что поделать, если они такие дебилы? Ну, короче, понятно. Мы выиграли игру. Маньяк-ФК-шер. Все легко, все просто. Смотри, какие огромные катерсы. А вот, че чинит. Я тоже вам хочу помогать. Все. Погнали отсюда. Так. Главное, главное, чтобы он как тот не активизировался. Мне кажется, конце. тот тоже не активизировался. Он просто стоял АФК где-то неподалеку от нас. Нам куда-то в эту что это было? Во! Блин, что-то. Я нашел выход. Тут чувак уже э, нет. А, беги, а короче, в начало. Ну, где мы заспавнились? Думаешь, я помню, где мы заспавнились? Ну ты что, дурак. Все, давай, Саня, тебя жду. Вон, вон, вон я тебя кажусь, видел. Назад, Саня, назад беги. Куда назад-то? Да, блин, короче, сейчас я тебя найду Где? У нас время истекает Куда ты делся? Иди на центральную улицу Ну, вон, вон иди ко мне Вон, давай-давай А то сейчас время закончится и мы сдохнем Все, мы выиграли Легко и просто Просто повезло, блин Я один против тебя Ну как бы нечистная битва я тебя вижу, мудак. Ты зачем деда-то трогаешь? За что деда-то бьешь? Уродец? Нет, ты не загоняешь! Надо, Саня, пожалуйста. Это было быстро. Как мне выбираться? Я должен от тебя вырваться, я должен тут по так по клавишам фигачить. Так кто я сдох, получается? Ну классно, да, слушай. Ну, в принципе, я здесь все не знаю, где генераторы. Вот он один уже. <свист> Чувак! Чувак! Чувак, спаси! тебя спасут Мне так вот тебе маньяк, вот тебе маньяк Сейчас сожрет меня с говном чувак, спасать а что нас... за... а это за чудовище? Девочки, звонка стоп, а, флаг? Да? понимаю подожди помогите о, чувак, спасибо Нужно валить Слушай, все, маньяк за нами охотится, чел Вот тебе маньяк, пожалуйста Ты хотел экшена? Вот тебе экшен Там нет, то а что? Я тут генератор Смотри, как бы за нами не пришли А, бежим она сзади, она сзади, она сзади, она сзади. Да я понял. Нет, она сзади. Какого? Че она за тобой пошла? Меня сейчас сожрут, Саня. Нет. Она за тобой пошла, да? Где-то еще издают эти дебильные звуки. Ну да ты ее там пока подвлекай. Меня а, сейчас а сожрут, говно. Она за тобой бежит, по-моему. Я восстанавливаю я не... силы в данный момент. А, все, мне конец, чувак. Ну все, какой-то. Пусть... Да, я ее вижу. Я не понимаю, как... Она тебя несет. Да, она меня несет. Я не знаю, как это у нее... Ты у нее так странно на плече сидишь. Она ж низкая, а ты в воздухе висишь. Да, блин! понятно все меня сожрали Нет, сейчас, сейчас. так все меня едят это все я столкну понятно а ну сейчас эти тебя спасу не бойся потерпи немного я тебя сейчас спасу а, блин, опоздал немного. Бежим, бежим. Блин, мне аптечка нужна, ребят. Аптечка нужна срочно. Я блин. не понял, он где вообще. Я, короче, не буду чинить генератор. Я каждый раз, когда начинаю чинить генератор. О! А ты отвлекаешь? Она бежит. Нет! Все. Нет! Так. Ну, это мы от Никитина Соба. Так, подожди. <связывая> Надо будет нашего спасти-то. Блин. Так. А, забрали Ироды. <связывая> у нее, кстати, это... На модельке вот эта вот... Странно она, короче, их носит. Они у нее воздухи висят. Ну, а, это я она вижу, типа в воздухах поднимает э, свои силы. Ой, блин, зря. Так. Я вижу. Куда-то. Вот тебе активный маньяк, Саня. Да что такое, нормально? Вот он убежит за мной. Он бежит за мной. А что ты такая быстрая? Маньяк. Да какого хрена ладно, пойду починю другой генератор. Мы так никогда отсюда не выберемся. Давай, чини быстрее. Мне надо восстанавливать силы. А, этот вот починенный уже. Охренеть. Кто-то постарался. Оно просто меня взяло и убила несколько раз. Я скоро сдохну. это там лежишь <свист> да и я сейчас. а нужна помощь серьезно да мне нужна помощь чувак какого рода да забей меня сейчас сожрут видимо <свист> да нет ты не умрешь пока тебя не сберут <свист> <свист> хрень на крюке-то а что ты там чувака не торопится <свист> смысл и никто меня не торопится спасать Да там не ты-то лежишь просто истекаешь крови, а там чувака сажать пытаются Так, понял Она бежит за нами! Опять! Если за мной... Фух, слава богу, не за мной Так, нужно чинить кинера лучше без тобой, потому что ты ну помнишь. Ты что, охренел ему делать? Так, я криво спасу Уродица, а А где-то дверь была, кстати. Смотрите, а это там, справа, в верхнем углу. Да господи, оно опять забежит. Почему тут везде флаги и плохие? А мне тут нормально, а почти генератор починил. Вы что, все сдохли? Блин, а ч, генераторы заново надо чинить? А, так она может из телеков тп вот как неудачно Да. Она ТП хается? Да, она может через телевизор. <звы> Блин. О, это плохо. А я единственный выжу да? А, да? это не, я чуник не рад. А че все перечеркнуты? Вон одну сейчас э, замочили. Я тут единственный <звы>, ни разу не опять. Да ты, лошара, Играть. ты понимаешь, я это маньяк не хочет подходить. Ну это не так же плохо. Ну согласен. А в смысле еще два генератора чинить? Ну вот мы один чиним. Прога. Так, чувак, ну иди помогай. Мы заняты. Да е. Я... А ну, он пошел, чувак. Мой. Так. Она а где-то здесь сейчас будет проходить. Надо дать несколько мешки летать. Хорошо, что у них открывали Я почти починил генератор. Ой, все, меня нашли. Я починил генератор. Прикинь, она меня не заметила, как ты меня проходила. ой ой О, нет, заметила. Ч думаешь? Поймала? Поймала, думаешь, да? Она слишком быстрая, понимаешь? Да я тоже немедленный. Ну, как побежал-то. А, поймала, да. Да. Вижу ее. Пиши. Спасибо, братишка. Вот генератор, который надо чинить. Где, где, где? Вот, вот, вот. Ничего не вижу. Если Ну где? Где? не вижу. Я видел ее. Где? Не в Где <свист> а. я? А. Ну давай включи Так. Чувака повесили, надо спасать. Да, спасаем, пока что -нибудь. нет. Не Она потеклась. Она тыпахнулась к нам. Спасаем, чувака так. Она бежит за мной. Ты такой бежит, ты такой, ты был? да так, а Так, ага, вижу, она тебя грохнула. Ну как бы да. Я Чё, не знаю, идем? если смысл мне сопротивляться? Ну определенный процент есть шанс. Вырваться. Так, теперь мне главное ей наградаться. А забей я его. Все, так, это сильно. А, стоп. Да.